Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам об одном тайном ящике, об одной находке, которая нашла свое применение в моей личной команде. Этот станок я заказал сравнительно недавно, потому что он появился на рынке буквально полгода назад. Станок ручной. Секрет этого станка в том, что он, во-первых, маленький, во-вторых, он делает все те же самые виды работ, что и этот большой станок. Этого еще больше. Но этот станок делает все те же самые работы, которые мы привыкли видеть на больших станках. В комплекте мы видим сам станок, шнур к нему, два дополнительных ролика, которые я заказал, ролик из бери до точки и радиусный ролик. оселок и абразивная паста. Решил заказать я его ради любопытства и буквально влюбился в этот станок. Станок обладает всеми теми же функциями, что и большой станок. Во-первых, точно он точит и FBV заточку, и радиусные желоба, ну и за заточку, но ее я не заказал. Так вот, конструкция станка очень простая. Он состоит из двигателя. Сейчас я вам его продемонстрирую. И сменных камней. В этом-то весь и секрет этого станка. Вот его конструкция. Прошу, любите жаловать. Станок Golden Mint. Этот маленький камень... Заменяется под любые виды заточек. Если мы хотим FBV заточку, мы снимаем этот камень и устанавливаем камень с профилем FBV на его место. Ну, об этом позже. Дальше. Станок очень легко настраивается при помощи двух колесиков. Которые подводят лезвие ближе или дальше от подшипников. Которые держат и направляют наш лезвие. Устанавливаем обратно. Как видите, все это быстро делается. Станок нашел применение у нас в команде. Не у всех есть возможность доехать до моей мастерской. И тут я подумал. Не вести же туда большой станок весом 50 килограмм. Пошарим в интернете. Я нашел маленький станок весом всего 5 килограмм. Очень удобным в эксплуатации и очень широким спектром своих применений. Сейчас расскажу его преимущества. Естественное. Его маленькие объемы, это первое. Он маленький, и практически э, его не нужно настраивать. Второе, его бесшумность. Третье, его простота в переноске. Э, что здесь, в принципе, нет сложных деталей. Четвертое, что все взаимозаменяемое, абсолютно. Естественно, с такими маленькими размерами, как бы, есть и минусы. Все-таки, чтобы все сделать правильно, нужно очень высококвалифицированный специалист. Здесь нету станины. Берется лезвие. Процесс заточки очень прост. Но затачивать можно не только лезвие, можно э, брать и конек. Просто мне удобнее работать чисто с лезвием. Смысл заточки очень простой. Два шарика подшипника направляет лезвие и служат своеобразной станиной. Камень вращается и затачивает лезвие. Опять же, скорость движения лезвия мы э, контролируем сами. В силу нажатия на лезвие мы тоже контролируем сами. Поэтому, как бы, очень сложно э, заточить если, ну лезвие правильно, если вы никогда не работали с ручными станками. Сейчас продемонстрирую, как это все работает. И, в принципе, вы сразу все поймете. Начнем сам процесс заточки. Туда, в сам станок, я установил радиусную камень. Камень радиусом 16 мм стоит в этом станке. Для начала в комплекте не забудьте взять пасту абразивную, которая уменьшает трение и лезвие наше не так сильно нагревается. Наносим эту пасту на конек, на лезвие. В общем, наносим. Нанесли откладываем в сторону, берем лезвие и включаем наш станок. Но обязательно нужно воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Как указано на станке, здесь. Респиратор у меня нет, к сожалению. В общем, мы готовы, начнем тест. Заточка получилась очень чистая за счет того, что частота обработки улучшается, потому что э, алмаз, э, режущая э, как бы часть сам, самого станка, алмазная. Алмазный камень с никелевым напылением дает ну, очень э, чистую поверхность заточки. Сейчас проверим ее, конечно же, называл. А, как мне сказали в магазине, что станок предварительно они настроили. Сейчас проверим правда ли это. Снимем заусенцы для начала. Так, ну что, дорогие друзья, я затащил желоб радиусом 16 мм. Сейчас мы проверим, насколько точно точит наш станочек. Ну, я скажу вам, что в магазине постарались... И настроили его неплохо. Частота работки хорошая. И я думаю, ребята по команде будут довольны таким приобретением. Я думаю, что я его поставлю в раздевалке и просто перед игрой, а то и во время игры, смогу просто поправлять ребятам. С моим навыком с первого раза было поточить совершенно несложно. Вести лезвие было легко. Силу нажатия я контролировал левой рукой. Это было тоже, в принципе, несложно. В принципе, я с первого раза а, понял весь смысл заточки. Но также я понял, что человеку, который работает первый раз на таком станке, будет сложновато с первого раза а, сделать качественную и точную заточку. Советую вам перед тем, как э, точить, проконсультироваться с мастером и спросить все нюансы заточки. Это очень быстро ускорит процесс обучения. И успехов вам! До новых встреч!